Вот. И успеваю сказать, что самое главное, за что я благодарна курсу и что стало для меня инсайтом, это то, что действительно я перестала ограничивать рамками бюджета. Начала думать, что это невыделяемо руководством компании суммы денег, да, чтобы придумать на эти деньги, а начала придумывать концепцию, а потом думать о ресурсах. И благодарю Николая за огромную позитивную энергетику. Вот, мне очень понравилось, и действительно я была заинтересована в этом курсе. Честно скажу, многие обучения проходим номинально, для галочки, но здесь прям я много других вопросов и дел отложила ради этого, потому что было классно, действительно. Спасибо.